Всем привет! И наконец-то я соизволил записать видос. Вот он, колами мод. Я откры... только что открыл бонусный мешочек, ну стартовый мешочек. У меня выпали какие-то оружия, одна призывалка слизня, и очень интересные вот такие вот, э, ну, вот, вот э, каламитичные предметы. То есть э, у меня появились раз две полоски с каким-то. Не знаю, как это называется. Короче, какие две полоски. Э, я вкратце объясню, что это значит. А, э, Короче. Одна полоска позволяет мне наносить больше урона, когда у меня мало жизней. Другая полоска... Э, короче, я уже не помню. Я давно смотрел перевод. Английского я не знаю, так кучу французский. Э, вот. Ну, в общем, пока я обойдусь без этой ерунды. Мне это не нужно вообще. Не вот эти сердечки. Короче, я буду играть просто без всяких бонусов, потому что мне не то, чтобы лень в них разбираться, я в них разобрался, я знаю, как они работают, мне просто не хочется, потому что, ну, это неприятно немножко. Вот, помните тот видос, да, По окаламенте, самый первый? Тогда я играл на пиратской терке, сейчас я купил себе терку, построил другой дом, естественно, я построил его не с нуля, потому что у меня уже тогда был дом, мне просто было лень его строить. Видос бы затянулся еще больше, так сейчас конец четверти, ну не конец четверти, у кого-то, у кого-то конец, у меня не конец. Но все равно оценки надо исправлять, потому что учителей просто горит, я не знаю зачем, типа если ты пропустил какую-то контроль, ты должен прийти и написать. В общем времени не было, Но ну, вы понимаете, у всех наверное, так. Вот, поэтому давайте я вот начну сейчас. Записывать каламети и записывать прохождение со 100 хп, со 100 хп на андроид Прохождение это затягивается, знаете почему? Потому что я не могу убить стену плоти Я строю арену, а вы знаете, да, что там куча попыток, куча разной ерунды Я убил ее, ну пытался убивать ее уже раз, наверное, 70 70 попыток, так как у меня просто, ну, вы понимаете, на чем я играю, да Допустим, вот если вы живете в городе, вам может быть это не знакомо, может быть и знакомо есть такое животное, корова, оно называется. И вот если она покакает, образуется такая лепешка. Это, по сути, это переработанная трава, то есть растительность. Так вот, когда эта лепешка застывает, ее можно держать в руках, ее можно, в общем-то, как-то использовать, не знаю. Короче, мой телефон просто на нее очень похож. И по свойствам его, типа, он звонит так же, наверное, как и на лепешку. Я, правда, не пробовал по ней разговаривать, но думаю, что примерно одно и то же. То же самое и игровой процесс, на нем точности такой же. Попробуйте поиграть с дерьмом, и вы поймете, что я испытываю при записи видоса. Я думаю, я объяснил, почему так долго они выходят. А, вот. Теперь давайте я покажу вам прикол один. Смотрите, я сейчас рыбачу, да, вы видите, что у меня там уже три рыбы меча. Короче, еще какая-то ерунда, рыба топор. Вот, все вот это вот. И я все это наловил, я только что показывал рыбалку, я просто ускорил ее намного и вырезал куски момент, ну, некоторые моменты. Но прикол в том, что я сначала психанул и думаю, не буду записывать каламити, типа, времени нет совсем, и удалил видосы. Восстановить я смог только вот этот. Но именно тот кусочек, который мне был нужен, где я поймал вот эту вот кирку-акулу, или акула-расхититель, как там она уже была, я не помню название. Короче, я его удалил без восстановления, я не могу его восстановить. Я очень надеюсь, что вы не будете насчет этого как-то переживать, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что шанс есть, то, что я ее поймаю. Я ловил ее много раз, и, и на, на записи, короче, есть видосы, где я ее ловил. Если у вас прям будет гореть, я в следующем видосе могу вставить отрывы, где я ее поймаю. Но я не думаю, что это что-то изменит. Типа, допустим, допустим, даже допустим, что я спер ее с карты. Что-то того поменяется. Вам ничего. Вы можете ее также выловить из озера, как я это сделал я. Просто у меня не записалось это и все. Ладно, суть не в этом. Сейчас я попробую убить слизня. Первый босс. Погнали. Смотрите, я накачал сюда модов. Это автотрэш. Это, естественно, сам Каламити. И еще какой-то мод, я уже не помню. Но он добавляет вроде бы, мне кажется, типа такую браузер. Я, я смогу смотреть, какие крафты я могу сделать. Потому что я не шарю в каламете настолько, чтобы прямо изусть все помнить. И мне нужен такой типа мод браузер. Ну да, мод браузер. Как Википедия. Настольная такая. Я захожу, естественно, в клиентское предложение этого мода, выбирая любой материал. И мне показывают, какие крафты я могу из него сделать. Вот эти три мода я установил. Ну, просто чтобы вы понимали, чем я занимаюсь, откуда такие странные окошки появляются. Так. И я, естественно, потратил не первую попытку на убийство слизни. Вы только что видели, типа, надпись была: Вы убиты. Это была очередная наверное, попытка пятая, пока до меня дошло, что я могу просто очень дешево закупить вот эти вот гранаты и убить его гранатами на изи. Я убивал его стрелами, сурикенами, я убивал его слизнем по, из посоха вот этим вот одним слизнем. Я просто бегал от него. Я убивал его стрелами, я уже говорил, да, и магическим посохом, который мне выпал, естественно, из вот этого вот начального мешка. Все, наконец-то я его убил. И слизни я ничего не хочу вытащить, мне все равно вообще, что там будет. 100% шанс дроба, вроде бы сидушка и вот этот вот экспертный аксессуар. Мне все это выпало, прекрасно, замечательно. Больше мне ничего и не нужно, в общем-то. А. Одежда, короче, я не буду пока собирать одежду, потому что здесь она падает очень часто. Потом я как-нибудь наставлю этих э, статуэток и уже поделаю. Сейчас суть в том, что я хочу убить второго босса, но я, кстати, не знаю, типа, как он призывается. Вроде бы 10 кактусов, 15 песка, 3 муравьиных челюсти и одна челюсть муравья-вихревого э, муравей или муравья-расхитителей. Короче, что-то такое, синий какой-то, муравей синий. Вот, его нужно убить и получить его челюсть. Шанс дропа вроде бы стопроцентный Но я не помню это Вот, ну посмотрим, посмотрим Сейчас я ускорю фарм Я покажу просто, как я фармил, чтобы вы не думали А, кстати, что вы можете подумать Да, ведь на чит-карте-то нет предметов скалами, тем не все придется выфармливать Поэтому можете не переживать Теперь меня обвинить будет не в чем По сути Хотя С другой стороны, почему я так на этом зациклен? Да потому что в прошлый... В прошлой версии я действительно просто задолбался уже фармить а, себе эти, как они называются? Ой. Короче, эти башни. Мне надоело фармить башни, мне нужно было что-то делать просто. Я решил ускорить процесс и просто взять монеток, потому что постоянно использовать а, призывалки боссов, постоянно их нафармливать, это, ну, раздражает. Тем более я играл на эмуляторе, потому что телефон не тянет, а эмулятор вылетает, мне было просто некомфортно, я, я хотел быстрее закончить. Вот это террари мне очень нравится, это замечательная просто игра, просто прекрасная игра. Я с удовольствием пофармлю даже, конечно, прям мне не горит, фармить, фармить, фармить, о, что за мок. Но я говорю, что вот мне интересно действительно поиграть, у меня ничего не лагает, мне, мне очень нравится эта игра. Интересно вам просочиться в эту дырочку? Да, прекрасно. Что-то он жестко меня зауронил. Я думаю, Слизень с ним разберется, потому что здесь тошу то, точно не пройдет. Он, он точно больше, чем я размером. Это видно, прекрасно. Хотя это все-таки мод, это, да, это не, неофициальная, так сказать, вещь. Поэтому какие-то могут быть проблемы. Хотя я почему-то думаю, что мододелы даже сделали лучше, наверное, игру, чем создатели самой игры. Потому что вот движок этой игры позволяет все-таки больше. Чем у нас здесь есть? Им либо лень, либо у них просто уже планы по обновлению. Какие? то Ну, я не знаю, какие там могут быть планы. Типа, проще мод какой-то добавить и все. С него выпала такая интересная штука. Это каких-то три пера, что ли? Вот они. Посмотрим, что можно сделать. А, ну, в общем-то, неплохо. Вот слитки, да. Слитки и слитков можно сделать прикольную броню. Вот эти, видите, красные слитки, да? Посередине, на первой строчке. Они делаются из... Я уже набрал, кстати, кораллы, ракушки и что-то там еще. И из них делаются прикольные слитки, да. Вот они, да, вот эти вот слитки. Ну, которые были до этого. Из них делается интересная броня. Она... Ну, эти слитки позволяют создать кирку на 60%. Ну, то есть, чтобы вы просто понимали примерно, на каком этапе эта руда находится. 60% кирка. Так, фарм я... Ускорил, да, или ускорю. Ну, в общем, в этом видосе, в этом видосе не будет босса. Можете уходить отсюда спокойно. Я благодарю вас за просмотр. 10 минут вы посмотрели. Большое вам спасибо, то, что потерпели меня. Ну, теперь уже смотрите дальше. Я буду просто разговаривать. Я буду фармить материалы и разговаривать. Насчет вообще записи видоса. Я понимаю, что сейчас у меня аудитория только та, которая смотрит Террарию, да? Вот если вы играете не в Террарию, а во что-то еще, помимо Террарии, и вам что-то хочется видеть на моем канале еще помимо Террарии, можете мне написать, потому что, например, я, ну, частенько открываю кейсы, частенько играю в казино. Не в казино, а в рулетки, да, в рулетке. Назовем это так, назовем это своим именем, потому что в казино я не признаю это дерьмо. В рулетках есть шанс. Не стопроцентный, но он есть. По крайней мере, у меня получается всегда там подниматься. Я играю КС, я уже, наверное, сказал. Иногда я играю в танки. Да-да-да, допустим. Вот, поэтому напишите. Потому, потому что, ну, я могу это снимать. Мне это не противно, мне это не сложно. Эти игры мне нравятся, я могу их снимать. Вот, просто напишите. Также, возможно, скоро, я не буду обещать, но... Нет, нет, возможно, не скоро, но я планирую еще стримить террарию. Какие-то прохождения, чтобы вы видели в прямом эфире, как я это делаю. И также хочется еще вот у вас спросить, у моих преданных зрителей, которые смотрят уже 11 минут, 12-11 секунд, какую тему следующую для, прохож... для прохождения взять, потому что я пройду скоро уже террарию на Android со 100 хп. И мне нужно проходить что-то, ну, типа, как-то еще вот со 100 хп я прошел. За просто в эксперте я просто ее прошел, потому что, короче, она просто была новая игра. Я ее просто прошел и все. Без всяких там челленджей, без всякой ерунды. Вот, теперь нужно что-то еще сделать. Вот, я прохожу со 100 хп ее. И какое то еще должна быть какая-то идея. Или же сделать последнее прохождение на андроиде и больше не мучиться на этом куске ерунды на моем телефоне. И спокойненько посвятить свой канал, на ПК. Но я почему-то подозреваю, что андроидеров, тех, кто играет на андроиде в терку, намного больше, чем тех, кто играет в нее на ПК. Ну, по крайней мере, подписаны на меня. Это можно видеть по статистике. Вот сейчас вы зашли на мой видос, и в 70% случаев вы на мой канал не подписаны. Вы просто нашли его в поиске, этот видос, и все. Поэтому подпишитесь, чуваки, подпишитесь. Если вы досмотрели до этого момента и не подписаны на мой канал, то подпишитесь, почему бы вам не подписаться. Вы прослушали мою невнятную кортавую речь до этого момента, все вытерпели, вам более-менее понравилась картинка, почему бы не подписаться. Вот те, кто ушел раньше, они поняли, ну, ну дерьмо, чувак, сделал, мне не понравилось, я ухожу и мне не нужна подписка, а вы досмотрели до конца, почему бы не подписаться. Тем более скоро на... Ну, скоро, точнее на 10 тысяч подписчиков, да-да, я планирую быстро развить свой канал, то есть я буду выпускать видосики почаще, сделать конкурс, опять же конкурс, и возможно я проведу его уже в прямом эфире, хоть интернет мне не позволяет, но я попробую. Всем спасибо за просмотр, всем пока.